Бесплатный образовательный проект «Венчурный акселератор» начал работу в Башкортостане. Основанный в 2016 году инвестором Александром Румянцевым, он привлек уже около 25 тысяч участников в Альметьевске, Тюмени, Сочи, Казани, Ижевске и Стерлитамаке. В апреле на старте башкирского этапа проекта он собрал 3000 школьников и студентов. План месячного учебного курса – придумать идею, собрать команду, провести исследование рынка и создать прототип IT-продукта. 30 лучших проектов были отобраны на финальной презентации. Автор проекта-победителя получит ценный приз, а все участники – возможность получить инвестиции до 500 тысяч рублей от Румянцева. Какие проекты разрабатывают школьники? Какие технологии они используют? Каковы цели акселератора? Подробнее в материале по ссылке.